Устала, а, что устала что такая. Пыль? Видишь, О, какая... Дядя, <решит> это А ты моя сетка. Н ⁇ те? Слушай, а, уставшая сера. Да, пойду я кашу Ой. уже. Варить. Пойду. Ой. Кашу. Где там Где там тетя Надя? Н ⁇ те? Н ⁇ те? Н ⁇ те? Н ⁇ один раз. Там она прицепленная соска. Няся. А, а. Нясенька. Няос. А вот да, папа на живот понеси. Давайте. Ага. Опа. Нету. Опа. Нету, да? да. Я сейчас думала волней купить. Опа. Закончить. Опа. Опа. Все. Опа. Без проблем. Опа. Хорошо. Ну, прям хорошо, да. Оп-оп-оп-оп-оп. оп оп оп Опа. Опа. Не, у меня оп, была Люда, я оп, этот, оп, оп. капустники делала, Люд, ты высыпала а, всю. Здорово, Нася. Здорово, здорово. Что у него там было? Ах, у меня где там папин живот больной. Я хотела папин снять живот больной. Не, а мы его спрятали. А мы сейчас его посмотрим. А не надо его показывать. А это ладно уж. Не надо. Ладно уж, прям. Наси, на, на Девушка наша. Все, все, все. Все, все, взяли. Самое, не на что не наесть, Сося. Самое родное. Сося. А посм... посмотрите снимок, который Оставься. мы это... Там... У вас были, нас, снимали снимаю, ее. А, Куколка моя. Да, там, вот, секунду -то, Ну, тоже сколько. А там, да, чуть-чуть у нас. Да, немножко, ага. Нася, Анастасия. Я хочу на горшке снять. Мне так, Настя, когда сидит на горшке. <связывая> Это ну, такое, да, да, она да, разговаривает. Да она сама ей нравится сидеть. Мы после еды можем продемонстрировать, да, папа? Да, Мне это свободно. Нельзя. Анастасия. Я мешаю вам. Ага, молоко, молоко. И что, похоже, живот не болит, а то прям кстамал бежал. Да он привоз новая боль свою. Не любит, не любит нажимать. Не да? любит на зоте вообще. А? Перепуточку нашу.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 Ну а все, Сейчас на нет, все, пусть ты не А, а. а, а знаешь, есть, на, на стол поставь, здесь в железо, и она и быстро и вы остынет. Сейчас. Никто ничего не видел. Ну что скажешь? что? Скажешь? Да. Не на. просто. Да в следующей неделе обещаем прислать все обсидит. пожалуйста, ну и руки, ну и все. Да, все а можно без а да, вот это, можно без ног вот этот да, вот, надо посмотреть. Вот здесь вот этот пудак разревает икна. Да что ты так такой за разгонится у нас, а? Спасибо. Да, ну тогда истараться ногами достать. Да пинайте, да что ты будешь делать. Впечатляет. Впечатает. Вот чуть-чуть до ноги достать, да? сюда, со всего района стекалась. Сколько сил и здоровья понадобилось, чтобы привести все это в порядок. Проходите за мной. Вы на въезде еще видели охрану вас, не шуточку. Да, да, да умираю. Я умери. в 8 подойди сюда. Сейчас подойдет начальник охраны, он ответит на все вопросы. Ну, да, Здравствуйте. Бойте, думал, Здравствуйте. Я смотрю, у вас охрана так налажена, что никто посторонний, конечно, в цех проникнуть не может. Это Или же есть какие-то лазейки. Если влечено, мы, мы ведь здесь не в бирюльке играем. Продукция а -а -а -а. у нас, дорогая, серьезная. Сама технология сложная. Мы ну, здесь не только да? опасаемся воровства а -а -а -а. и виновата. А конкурентов, правильно ли? Были попытки ну, пустить расходы, но да? мы их вовремя присяпли. Да? Скажите, пожалуйста, Чуда. что в последнее время не было...